Всем привет, друзья. Вот только что завершилась наша вспышка в городе Одессе. На вспышке присутствовало порядка 8 человек, гостей. Из них 6 заключили договоры и приобрели регистрационные пакеты. Так что вспышки работают, живые встречи работают. Я желаю вам удачи и выбрать для себя правильное направление ведения бизнеса. То, что вам удобно. Работа через интернет, либо работа на земле, плюс интернет, либо вспышки. То есть определитесь для себя. Но я вам хочу сказать, что э, вспышки и личные встречи работают в 100 раз круче, чем работа просто в интернете. Все, всем большой привет из Одессы, всем пока-пока.